Тема – составления программы саморазвития. Шаги составления программы саморазвития. Что я знаю о себе? Какой я? Каким я хотел бы стать? Какое качество в себе развить? Что я для этого могу сделать? Где я это могу сделать? В каких ситуациях? Как я узнаю, что достиг результата? Риски самопознания и саморазвития. Риск узнать что-либо, что не вписывается в прежние представления о себе. Риски, связанные с необходимостью менять что-то в своей жизни, поведении в связи с новой информацией о себе. Риск неправильно поставить цель саморазвития жизненные цели риск больших временных затрат возможно и материальных на осуществление всех намеченных шагов на пути достижения целей саморазвития риски самопознания и саморазвития риск самораскрытия непринятия меня нового окружением негативные отношения близких людей происходящим со мной изменениям, либо отсутствия поддержки. Риск возникновения внешних или внутренних препятствий на пути к поставленной цели саморазвития, которые я не готов преодолевать, неспособность к волевым усилиям. Риск снижения мотивации самопознания и саморазвития вследствие недостаточного владения средствами самопознания и саморазвития. Риск отказаться от поставленных целей в силу неверия в себя. Барьеры саморазвития. Это отсутствие адекватной мотивации и целей саморазвития. Недостаточно развитые способности к самопознанию. Сложившаяся система стереотипов и установок личности. Несформированность. Механизмов саморазвития, самопринятия и самопрогнозирования. Отсутствие навыков самовоспитания, а также другие люди. Барьеры саморазвития. Отсутствие адекватной мотивации и целей саморазвития. Это может быть связано с тем, что человек сам не является субъектом собственного развития а за него эту функцию выполняют другие люди, подталкивают его к изменениям. Человек как бы плывет по течению, не выстраивая самостоятельно адекватной жизненной перспективы. Такие люди чаще всего сетуют на обстоятельства, которые якобы мешают им в достижении поставленных целей. Данный барьер преодолевается при условии помощи и поддержки со стороны значимых других людей. Барьеры саморазвития – это недостаточно развитые способности к самопознанию. Нечеткое представление о себе приводит к тому, что человек ставит нереальные или неадекватные цели саморазвития. В итоге результаты его не удовлетворяют, и он не может чувствовать себя автором собственной жизни. Сложившаяся система стереотипов и установок личности. Например, негативное влияние прошлого опыта, привычек, социальное влияние и групповое давление, внутренние защиты, стремление соответствовать своему социальному окружению. Также к барьерам саморазвития относится несформированность механизмов саморазвития, самопринятия и самопрогнозирования что заключается в том, что из-за недостаточного принятия себя человек тратит силы и время не на то, чтобы открывать в себе что-то новое, а на борьбу с собственными недостатками, отрицательными качествами. Либо человек не может выявить истинные жизненные цели, выстраивает не свой реально желаемый образ будущего, а социально приемлемый и одобряемый, не прогнозируя возможные неудачи и альтернативные пути достижения цели саморазвития. Следующая барьера саморазвития – это отсутствие навыков самовоспитания. Заключается в том числе в неспособности к проявлению волевых усилий, особенно на первых этапах саморазвития. С понедельника возьмусь. Если от чего-то отказываешься, Нужно найти этому замену, причем не равноценную, а лучшую. Также в качестве барьера саморазвития могут выступать другие люди: зависть страх, что кто-то будет лучше, самоутверждение за счет принижения другого. Нужно выстраивать стратегию саморазвития так, чтобы собственное стремление к совершенству не ущемляло интересы других, даже их естественную зависть. Средства контроля саморазвития – это внешние, то есть экспертная оценка, диагностика, отзывы окружающих. И внутренние средства – самооценка уровня удовлетворенности, уверенности в себе, самодиагностика, самоанализ, результаты самонаблюдения.